канале Game, мы сегодня играем конечно же Fortnite. tonight короче мы играем и мы сегодня у меня такая идейка мы сейчас есть специальная кнопочка такая чтоб менять скины чтоб ты не смотрел мы только в обе увидим какой нам скин сам вы, выбился ну короче так скажу но сначала мы заберем подарочки у меня был подарок один подарочек это, по-моему, сейчас у меня будет подарочек эти. В Будут. Так что сейчас все сделаем. Тут огромная игра. Тут просто интереснее в этом режиме, мне кажется. Вот этому вот. А вот где в зомби, мне кажется, неинтересненько чуть-чуть. Что-то новинка в магазине. Что это? А, какие-то ручки непонятные. Ну и ждем, пока загрузка идет. Еще вот этот, такой вот новый рюкзак. Этой вот кошечки. О, ну ты, блин, пугаешь, что-то. Путы, ну ты. А у меня дед почему-то оказался. Ну ничего, будем за деда. А, -а, -а, а! Я понял. В обе такой будет, а так-то будет другой. Понятно, ну ничего сейчас мы с дед пульчика я как раз люблю. О, блин! Я хотел сюда! Что ж такое? Что возьмем? Давай пистолетик. Залететь! Интересно, что это за проект? О-о-о! о о Летает! Летает! Летает! Надо было... А, я забрал, да! О-о-о! да лечу уже! тут ничего интересного-то нет, Так не улететь сейчас. А, зона! Стрелять, да? Так, ничего нет, да, блин? А, полетели без этого. Тут так бу! Я так же полетел, тоже не знаю. А тут еще ничего не заполнено, и тут еще-то. О! Бегает, тут пуля не прямо. Опа! <звучит> Ох ты, блин, они по мне стреляют. Ухлоняюсь. У меня нету обычного оружия, у меня только дробовик и пистолет, а. Чего стреляешь по мне? День. О, кажется. Ах, а -а -а -а! Блин, я совсем забыл, что у меня нету дельтапланов. У них четыре, а у нас два. Его, лишь. Заиграем ну пока проигрываем просто. Оу. А, о! о о о о о о, о. У меня 7 жизней. Встаньте. О, блин! Прилетела! Его что, винтовка была, что ли? Только у нас нечестно. Ну не, вот что-то другое было. Хочу, чтобы поменял оружие. что неудобно с таким. Оп. Воу! Да блин, я почему не присел, я не пойму. Он мне не присел почему-то. Интересно, почему у меня не присел. Меня не присел. И где мой вообще друг? У меня друга нету. Почему ж так-то да, я не чего один дерусь в школе? Почему мы проигрываем? Его походу нету вообще. Он вышел. Почему так? Шай. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Как? Короче, выходим. Мне помощь да. да, да. Да, ладно, я сюда вот. Блин, мы перелетели яхту там. Ладно, без яхты. Сейчас мы прилетим, пожалуй, я думаю, запись идет, а то я не зря, думаю, не бывает, у меня не снимается эта запись. Идем вот сюда. Вот сюда, вот сюда, прямо в зону. Чувак. Сейчас мы их там на раз-два уроним, только а надо оружку достать. Все, погнали их мочить. Где первый. Понятно, тут нету первого. Я думаю, будет эфир. или тут он есть, просто где-то потерялся. Так, сейчас быстренько выпью баночки. Стой! Я слышу, тут еще кто-то сидит. Есть дробовик. Я как-то чую, что тут дробовик будет. М -м -м. На, если надо. Мне пока не надо. Просто я хочу побольше найти. И эти пока не Опять. Хотя, Это человек, а не бот. Или бот. Ах ты ж блин, а мне он снял. О, да, это человек. Оу! Вот это вот я не ожидал. Такого поворота, там детпу еще бегает. У них два у нас один, они выкрывают. Вон он, ошибаночка. Ладно. Полетели ко наверх. Я хочу съесть снайперку. Это снайперка? Mm -hmm. Опять. Тупые вещи. Чем такие тупые вещи-то даются? Ой, тут тебе бегает, я боюсь. Еще у меня а, этот светильник на башке. палит О, пестик Пока хоть последний. Ау! А вот этого было больно. ой там круто сидит чуваки тут есть самолет? А нету что делать? Говорю уже это не бот бот бы не строился бы да опять этот дэдпул меня только теперь ушатал уш почему ау блин что я взял что расстрел брать? Так, кого-то убили? Да нет! Да ну нафиг! Стой! Пока! Всё. Вау! Больно, кстати! Слышь! Фига, передо мной пули летают! А я укрываюсь от них! Опа! Патроны не нужны Ай, блин! Вот Сюда к ним закинуть Ай, блин, не закинул. оп оп опа. оп Ого Их бомба Это да просто бомба Да я ее сначала отминировать Босс Стрельнуть сначала, а потом 22 жизни у меня. Там сейчас заберут рдроп. У меня очень плохой лут. Они, кстати, нужны были те, кто А, блин, ла. Фух. Можно доломать дерево, Ой. Я же нажал дельтаплан включить. А он у меня почему-то не включил свой дельтаплан. А ау, даже на тех еще стреляете. Мало патронов Ау! Кто это? Это там кто-то. Ох ты ж, блин, вон он. Нам летит бомба! О! Ракета нам летит! А <зар> О, такие! Делки-палки, вот мой дай за план. Быстрее! Валим! Все, грохнули! Ряк, что патроны только даются! вообще до да, аэродропа аэродроп где? уже спустился? нет? нет еще, еще ничего далеко я сейчас я, я специально спалил чтоб нас убили к нам сейчас прилетят тот быстрее а нет тот не линии. вот этот а к нам а быстрее к нам это почему это такой-то? Не, блин, не могу. Ой, О, спасибо! О -о -о -о. Ракета, блин! Наш друг бы хоть был бы! Ракету бы хоть забрал, мы бы были бы круче было. Ладно, я покупаю чуть до да, вот этих местов. Тут опасно находиться очень. потому что чувак перестраиваться меня. О-о-о! о Давай! Блин! А! Вещь! Мы проигрываем пока. Вот это и летает. Стой! Нет! о, -о, -о. щи -щ. Ну, тут расскаубачили. Оу! А вот этого ты не ожидал. куда полетишь, я сейчас прямо на вас прилечу. О-о-о! О-о-о! Полетел, полетел, полетел, полетел, полетел. И прямо водичку вместе. А Хорошо просто так. Да. Кстати, если с лодопада вот так вот прямо упасть, значит, будет не больно. О, я прямо перед взрывом. Быстрее, садимся в тачку. О, нет! О, опу. Гони! Оу! Вот это вот я не ожидал. Банан блин, в воде меня просто убил. Под водой он убивает, я знаю. Он просто вот так ныряет под воду тоже. Как я. Посмотрите, что тут уже перестроено почти все дома. Все остальные дела. О! Нашел наконец таки Я тебя искал! Зато я крутые стучки нашел. Не выигрывала, а крутые стучки нашел. Нашел. Все. Спасибо. Оп-оп! Это не наш. Это сразу понятно. Как он меня убил, вот я не пойму, он с вот этой вот убивает, я тоже возьму, мы выигрываем, кстати, тоже прикольно. Давайте мы должны выиграть. Я буду рад, если выиграем. Выиграем. Если нет, значит не буду рад. Тихо, мне как раз надо. Хм, это вот, пистолетик. сейчас на аэрдроп залечу! Хочу на аэрдроп залететь! Хочу на аэрдроп залететь! Стой! Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой! Прямо на тебя! Все. Оу! Оу! Ну и не достанешь теперь! Только если только достроишь. А я пока... Я думаю там мой друг разберется с ним! наш летит тому же что-то перестал снайпер сидеть ой кто по мне ой сейчас на меня сядут они это... погнали ракета моя а это не наш забыл надо было стрелять на всякий случай проверить мы выигрываем опять я думаю мы проиграем посмотрите что это за куча такая куча всяких фигань ни разу ни, ни один кил не сделал а это наш Вау, одна жизнь а у меня одна жизнь пока у, -у, -у, у меня одна жизнь посмотрите как я оттуда улетел мне казалось я умру а я выжил с одной жизнью Во -во -во -во. только не смотреть на меня ау блин. Все равно бы я не выжил. Так, мы проигрываем. А, нет, мы выигрываем, наоборот, пока. первый килл с дробовика. Ау, Сейчас... сзади. Да, блин, никакого кила не будет, оказывается. Простите, я просто давно не играл уже в Fortnite. Вообще. Это теплющие. Ааа, -а, сюда, блин. Я думал, мой гил будет. -оп -оп, оп, оп, Давай, заходи. Давай. Я тебя устаю. ну дробовик, потом. Блин, надо не Мы Выиграем, конечно, но мне кое-что надо делать. Я должен это успеть сделать. Смотрим туда и делаем так. Есть! Говорю же, это поможет. Таймцы всегда помогают. Ну ладно, а на этом мы закончим. Всем пока. Вы были на канале Ингем. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.